Я вообще не люблю последние три или четыре года, я не люблю истории, а что вам больше нравится? Рубль или доллар, Россия или Америка, там, не знаю, золото или серебро. И каждый раз, когда у меня возникают подобного рода вопросы, я говорю, ребят, почему вы все время мечтите, да? почему вы выбираете и то, и то, хотя вам ничто не мешает купить, и это и то. Потому что хочется выиграть, потому что хочется обмануть Бога, да, потому что хочется послушать какого-то гуру, который возьмет и скажет, все, ребят, покупайте на все платье, да, и ни золото, ни серебро уже не работает. И на этом заработать. Да, на этом можно заработать, но точно таким же риском на это можно потерять. Поэтому разумную диверсификацию никто не отменял. То есть нужно иметь и золото, и кэш, и акции, да, и вы получаете рыночную нейтральный портфель.